Всем привет, а это уже 71 я надеюсь, удачный дубль. А вы усаживайтесь поудобнее, потому что мы начинаем разбор игры Detroit Become Human. Часто ли мы смотрим фильмы про андроидов, способных чувствовать, испытывать эмоции? Интересно, правда? Зачастую мы видим роботов, не понимающих такие сложные чувства. Это то, что для них всегда было неизмеримо. Но что, если я вам скажу, что ребята из Quantic Dream дают нам возможность задуматься об этом? И об этом мы сейчас поговорим. Нам дают снова нестандартный сюжет, где мы способны влиять на мир с нашей точки зрения. Знаете, хочется взять и поставить себя на место разработчиков. Как же им пришла такая идея? Наверное, это выглядело так. А что, если взять и создать робота, способного чувствовать? Примет ли его общество? И как он примет это общество в ответ? Задумайтесь, само название Detroit Become Human, сама идея стать человеком, действительно ли она акцентирует внимание на самих андроидах? Может сама идея заключалась в том, чтобы люди научились быть людьми? Первое, что бросается в глаза, какой многогранный наш протагонист. Нам дают выбор, какой он может быть. Милосердный, хладнокровный. Или тот андроид, который остановился ради рыбки в то время, как должен выполнять задание. Место преступления с виду обычная семья, готовящая ужин, и ни в чем не предвещающая беды. Но вдруг, несмотря ни на что, андроид, который бесконечно симпатизировал этой семье, а что самое главное, был друг другом семьи, решается пойти на столь отчаянный и безрассудный поступок, как убийство. Не подходи, не Коннор, скажи мне свое! как тебя зовут? Даниэль, так они меня назвали! Первое, на что хочется обратить внимание, что нам не дают общей картины о том, кто отец и кем он работал, и почему, что самое главное, у него хранится оружие. Не заставляет ли это задуматься о том, что отец этой семьи испытывал некое опасение, как обстоит ситуация? Сегодня. Это может быть первый случай совершения Android. Как мы видим из трансляции, этому происшествию дали широкую огласку. Если верить сказанному, это первое подобное происшествие, что наталкивает нас на такую теорию, что все это убийство было специально спровоцировано и подстроено. Задумайтесь только. Андроид, которого так любила девочка, о чем свидетельствуют записи из планшета, в котором девочка говорит, что Дэниэль – самый лучший друг в мире, решается пойти на такие крайности. К чему я это веду? Наверняка в серии, да и всех сериях, выпускавших этих андроидов, связывает одна сеть. И что мешало намеренно заразить Дэниела вирусом, который бы усиливал его эмоции, сделав его неконтролируемой машиной для убийств. Давайте представим, в какой вселенной это все происходит. Мир Детройта, конечно же, шагнул на много лет вперед, но ничем не отличается от нашего. Люди также проявляют жестокость к себе подобным. В этом мире, в сравнении с нашим, андроиды выступают что-то наподобие нового телефона. Это вещь, которая желанна, ее хотят иметь все. И чем она более навороченная, тем лучше. Старые модели утилизируют, к ним не испытывают чувства, привязанность, их просто забывают. Как старую игрушку, на смену которой приходит более новая. Они лишь рабы, которые были созданы для того, чтобы делать мир обычных людей проще. Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула, а говорила, что любит, а сама врала. Она такая же, как все люди! Да не, нет. Он теряет кровь. Если не доставим его в больницу, он умрет. Все люди однажды умирают. Умрет сейчас, какая разница? Я наложу ему турникет. Не трогать! Тронешь и я тебя убью? Меня нельзя убить. Я не живой! Важный момент в том, что этих андроидов можно использовать не только в бытовых целях, но и как передовых солдат. Они как оружие, которое не будет жалко. И это подтверждает тот факт, что на данное задание решили отправить андроида, полагаясь на него больше, чем на себя. Умоляю вас, спасите мою девочку! Стойте! Вы посылаете андроида? Ну все, что вы, что вы делаете? Это, это же не настоящий человек! Мой не его в все вот эти нюансы, вся вот эта вселенная, где готовы убивать от всплеска эмоций андроиды, которые хотят быть любимыми и переживают, что их обманули. Это действительно прорыв технологий. Люди смогли создать нечто живое. Но зная вообще, как развиваются сюжеты Дэвида Кейджа, вспомнить тот же Фаренгейт, который начинается с убийства, а заканчивается целой мистикой в конце, даже фантастикой, может натолкнуть нас на мысль, что следствие этого убийства может быть подставой. Возможно, в оригинальной версии мы увидим больше зацепок по поводу этого убийства. Я хочу выразить свои догадки не просто так. Я считаю, что андроид, способный чувствовать, это грозное оружие в плохих руках. Если он любил, он мог убить, имея такой спектр чувств. Тем более манипуляция эмоциями с помощью программы кажется правдоподобной. На том примере можно добавить, что многие войны происходили из-за любви. И это свойственно человеческой натуре, а андроид схож. Видим многообещающий сюжет и, что самое важное, интересную историю. Как андроиды учатся быть людьми в мире, где мало человечности. Проверка движений завершена. Хорошо, Рей, ты готова работе, дорогая? Что, что теперь со мной будет? Со мной будет? Мы, Мы тебя и поставим на продажу. Продажу? продажу? Я какого-то рода продажу? продукт? Да, конечно же, ты продукт. Ну, по сути, ты компьютер, с кучей всяких девайсов, руками, ногами и для людей. О, oh, я понимаю. Но я думала... Ты думала? О чем ты думала? Я думала... Что я живая. Черт, что же дерьмо? Это же не часть протокола. Так, наверное, какой-то клюк в памяти. Так, ладно, запишем. Дефективная модель, разобрать, проверить компоненты на целостность. Вы разбираете меня, но ну, почему? Ты не должна думать о таких вещах. Да и вообще, по сути, ты не должна думать. Наверное, дефективная деталь или клюк в софте. Нет, я чувствую себя превосходным. Все в порядке. Я же прошла все тесты. Да, но ты не соответствуешь стандартам. Пожалуйста, я умоляю вас, не разбирайте меня, дорогая, но такие вещи, как ты, должны быть уничтожены. Это моя работа. Если клиент тебя вернет, мне придется многое объяснить. От меня не будет проблем, я обещаю, я буду делать то, что должна. Я не буду говорить. Если потребуется, я не буду думать. Вы же не можете убить меня сразу после рождения. Остановитесь, пожалуйста. Мне страшно. Я хочу жить. Я умоляю вас. Присоединяйся к остальным. Просто стой на линии. Я не хочу неприятностей. Спасибо. Боже мой.